Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю нарядный бантик для принцессы с длинными волосами. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится лента шириной 38 мм и мне нужны два отрезка длиной 32 см. и один отрезок длиной в 50 сантиметров также нужны два оттенка узкой ленты ширина этой ленты 6 миллиметров я взяла такой же цвет морской волны и белую еще понадобятся тычинки диаметр этих тычинок полтора миллиметра Бант буду крепить на зажим для волос. Его длина 5,5 см. Нужны будут булавочки, иголка с ниткой, зажигалка, пинцет, клеевой пистолет и зубочистка. Короткие ленты я складываю вдвое. Оплавляю срезы. Сгиб тоже можно прогреть и продавить. Бант имеет симметричную форму, поэтому я делаю сразу две детали. От края отступаю 7 см. Сгибаю ленту и закрепляю в такое положение булавочкой. Обе детали подготовлены к дальнейшей работе. Теперь на правой детали я меньший конец поворачиваю вверх, оставшийся край опускаю вниз, совмещаю уголки правой стороне, вот они, и можно их вот так надеть на булавочку. Теперь длинный конец опускаю вниз и правый нижний уголок совмещаю все уже одетыми на булавку уголочками. И сюда этот уголочек. Вот так. Теперь этот сгиб и срез тоже совмещаю друг с другом. Закреплю такое положение. И вот уже одна часть банды у меня Сложенным. Левая деталь, тоже короткую деталь, короткую часть поднимаю вверх, оставшуюся вниз, выравниваю уголки и нанизываю на булавку. Длинный конец ленты подворачиваю вниз и совмещаю уголочки. Вот таким образом. Сгиб и срез тоже совмещаю. Таким образом у меня получается зеркально отраженные детали. Теперь эти детали я буду сшивать. Мне удобнее шить по изнаночной стороне. По основанию петли я делаю 6 уколов иголкой. Точно так же прошиваю вторую деталь. Только теперь я начинаю шить под уголков. Все сшито, и я показываю, что мои стежки одинаковые и они симметричны. Теперь можно нитку стянуть и хорошенько закрепить ее. Вот что получилось. Это одна часть бантика. Теперь сделаем вторую часть. Беру длинную ленту. ее длина 50 см. Тоже складываю вдвое, облавляю срезы и здесь сгиб. Теперь складываю, накладываю вот таким образом конец на конец. Намечаю середину. Это центр и теперь выкладываю центр. Вот здесь совмещаю и центр у меня как раз напротив уголочка, а вот эта выступающая часть нам не нужна я ее срезаю среза обработаю огнем и теперь по намеченной линии центра я сделаю 6 уколов иголочкой прошиваю эту деталь и стягиваю нитку И теперь соединю обе детали. Часть бантика готова. Сейчас подготовлю декор. Я беру три пары тычинок и соединяю их в пучок. Это делаю при помощи горячего клея. Вот нанесла капельку. Теперь используя пинцет подклеиваю, остужаю. Быстро у меня все получается. И делаю таких 7 пучков. сейчас покажу, как сделать розу прококо. Для этого я беру зубочистку, наношу на конец маленькую капельку клея и ставлю зубочистку так, чтобы она не выходила за край ленты. Затем накручиваю валик, периодически подклеиваю и опять накручиваю. И этот палик я делаю диаметром 6-7 мм. Вот здесь у меня 7 мм. Теперь буду складывать лепесточки. Отворачиваю ленту от себя. Проворачиваю всю конструкцию. У меня получается лепесточек подклеиваю. Еще раз проворачиваю. и вот таким образом я делаю всего на да, всего несколько лепестков и получается розочка видите как быстро вырисовывается цветочек. Здесь я ничего не вырезала. Вот показываю полностью весь процесс. В принципе, они делаются очень быстро. Сейчас я проверила диаметр с уже готовыми розами. Отклеиваю ленту. И теперь нужно срезать уже ненужную зубочистку. На основание цветка наношу клей и туда приклеиваю пучок тычинок. Перекрываю место склеивания лентой, а лишнюю часть от тычинок я срезаю. Вот так. И из ленты делаю маленькие листики. Складываю ленту в форме восьмерочки. И получаются вот такие листики. И вот 7 розочек готовы. Теперь я обклею зажим для волос лентой. Это я делаю для того, чтобы бант очень хорошо держался на зажиме. Закрою серединку, начиная от центра и вот так по кругу прохожу один раз и второй раз теперь подклею сам зажим Из этой же ленты я сделаю еще детали, на которую будут крепиться розочки. Беру отрезок примерно 40 сантиметров и делаю вот такую косичку, не косичку, не знаю как назвать это. Срезаю по диагонали кончики и здесь сверху делаю петельку. Бантик, конечно же, можно использовать и в таком виде. Но я буду его декорировать. Здесь я приклею одну розу. А теперь на ленты приклею розочки, ставлю три точки клея и помещаю туда розы. А на второй ленте я поставлю шахмат порядке, вот так. На длинных волосах это украшение будет очень красиво смотреться. Вот получился такой очень нарядный красивый бантик. И второй в другом цвете. Такие бантики получились у меня и обязательно получатся у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!